друзья у нас сегодня спецзаказ на песню little man э, хит в свое время был в общем это и песня и оркестровая в общем там Джеймс james Lass, ее играли пели э, разные много вариантов я тут накидал схемку небольшую вот и ну давайте сыгра не очень быстром темпе и послушаем в общем вступление традиционное. И дальше пошла песня в темпе. опять припев то есть это как инструментальный был кусочек да такой и помните там есть такая вставка скажем так эм, э, припев то же самое там три или четыре раза он повторяется и в качестве окончания когда вот это все сыграли допустим вот и опять пошел инструментал и все. В принципе, как в качестве окончания, именно как то, что я сыграл в начале видео. Ну, можно там сыграть, да? Ре минор. Я взял оригинальную тональность, которая поет в Sony Share. Так, ну что, поехали разбирать мелодию. Не сложно. Аккомпанемент тоже несложный такой. То есть все на не в основном. Вот, без всяких изысков. Только в начале у нас на тремоло. Значит, 5, 7, и терц берем. 10, 8. И... и в конце, там удар. Дальше. 4, 5, 7, и здесь 9. 9, 7. 0, 5, 8, 10, 7, 8, 5, 5, либо, либо полностью 1, 5, 5. так называемый формат когда держится звук сколько вам хочется так вступление То есть, как бы имитируя что это гитара пословая струна Значит, на первой стороне пятый лад, а здесь ходим по 5, 6, 5, 4, 5, 6, 5, 4. И обязательно. А, вот так даже. Два удара, один. Один, два, один, два, один. То есть на пятом ладу два, а на шестом и на четвертом по одному удару. Все, поехали дальше. 5 7 8 вся мелодия строится на подобных э, литмотивах 5 7 8 много раз повторяется 10 8 7 там еще флейты играют андром можно сыграть кстати 10 восемь семь 5 4 да, это как бы проигрыш такой музы... инструментальный. Дальше. 4, 5, 7. Тоже много раз. Повторяется. 8, 7, 5. И пошел припев. Так, по куплету. Пятый лад, вторые струны. Да? Так, по бою, да, или по бряцы, сразу скажу. В общем, имитация вот этого стиля, который звучит, допустим, в музыке, череда слабых и сильных ударов. Вот. В общем, повторяйте за мной. Это общий, а где мелодия, естественно, немножко по-другому. Пятый лад повторяется. Десятый вместе. Здесь девятый. А здесь э, 8-7. И когда длинная нота, можно взять 5-9-7. Да? Дальше. Опять на пятом ладу. Мелодия идет 4-5-7. 7 5 5 лад все время значит там где я сказал можно ликмотив вставить да повторяется повторяется можно так сыграть значит, помните 10 8 7 5 4 а здесь 9 и 5 5 5 лад в общем наше все здесь в этой песне 5 5 это куплет и вот можете его несколько раз повторять и повторять вот эти два основных и вот это да? много раз кстати напоминает много других песен припев здесь параллельными терциями здесь очень удобно ну. тоже похоже 10 8 12 10 13 12 три раза, по-моему, 15-13, да, и возвращаемся, все лады одинаковые, можно добавить на длинную ноту полный аккорд 9-12-10, ну смотрите в начале видео, где я полностью играю, и то же самое 9-7-10-8-12-10, Тоже 13-12. Полный аккорд 5-9. 5-10-8. В общем, видите, все одни и те же аккор... э, лады повторяются. Вставка мелодическая, э, вернее, там что-то играет. То ли фагот, то ли кларнет. Можно большим пальчиком. 12 лата лад, а здесь 10. 13, 10, 13. В музыке это есть прикольная ставка кстати это как бас -аккорд, да? и пошел инструментал там вообще играет то ли цимбалы то ли вот что-то типа наших гусель на пицциката ну а мы сыграем вместе с вторыми струнами на бряцине 5, 7 8 12 13 12 13 10 Полный аккорд опять. Все одно и то же везде. И аккорды, два основного аккорда. Ре минор, ле мажор, диасепт. Потом из-за такта 0, 4, 5, 7, 10, 12, 10, 13, 12. Полный аккорд. Так, вторые струны. 5, 10, 5, 10, 10, 9. И на длинную ноту добавляем полный аккорд. 9, 12, 10. 0, открытые. Пятый. Пятый. 9. И 10. И полный аккорд. 10, 13, 12. You me. Второй куплет пошел. Так, для окончания играется, окончание играется по мелодии. 5, 13, 12, 8, 5. Да? 6, 5, 1, очень сложный лад, долго сам. Прошу. 1, и как бы нету этой ноты, это, да, это ре, получается ре, си, ля, фа, ре, си, ля, фа, ре, вот, это вообще мелодия, и она везде тоже там звучит в музыке, полностью выглядит, 5, 5, 10, 13, 12, 8, ну, то есть на 10 -м. 5, а, а здесь большим пальчиком играем. Эту мелодию Получается 6, 5, 1 3. А в конце в самом можно повторить И 0, 3, 0 1, 5, 5 И в конце 13, 17 В общем, если что-то непонятно Пишите, мы табы сделаем Все будет хорошо, пока